Ура! Пока народ подключается, начну потихонечку вводить в тему. У меня намерение сегодня сделать такой емкий, достаточно конкретный, надеюсь, полезный эфир на тему успеха. Знаете, вот слово такое часто может быть фигурирует, там, да, «удача», «успех», ну, еще есть слова, которые тоже достаточно часто применяют. А есть ли у вас понимание, что это значит вот, вообще? Ну, то есть, как бы, ощущение, наверное, у вас есть какое-то, да, вот когда говорят про успех, что это такое. А вот, что за этим, вот, что это за, за чем успех отличается от удачи, например? Ну, вот удача, ну, даже в словах, да, удача это когда что-то дали, дают, дача, даяние. А успех – это когда мы что-то успели. И прежде чем сейчас я скажу очень простые, короткие вещи, касающиеся успеха, я бы предложила вам несколько раз проговорить это слово, наблюдая за своими ощущениями. И особенно я бы попросила вас почувствовать ощущение во рту. А, вот вкусовые рецепторы вот прям, успех и слушайте ощущения успех успех и вот я могу сказать что я вот я сейчас три раза подряд сказала это слово что происходит у меня я проверяла это с другими людьми это тоже работает так чуть-чуть я бы чуть-чуть сместилась нас почему-то уехала да угу, вот так да О. Мне как будто, знаете, вот если в детстве кто-то лизал батарейку, ну вот в моем детстве, наверное, все лизали батарейку, это как это было интересное мероприятие, какие-то мы делали странные вещи, ну вот у меня в окружении никто никогда не засовывал лампочку в рот, я только по телевизору видела, что есть люди, которые это делают, но батарейки мы лизали, и от батарейки остается такое чуть-чуть... Кисловатые и пощипывание на языке. Вот ближе всего к тому, что я почувствовала в очередной раз, когда сказала слово ⁇ успех ⁇ это вот было ощущение похоже на батарейку. И для меня, поскольку вот есть ассоциация с ощущением батарейки, это какая-то энергия, вот слово, в котором много энергии, настолько, что прям вот как будто такое легкое электричество да, вдруг появилось. То есть слово «ресурсное», слово «мощное». Можно там еще там, по глаголице разобрать, из каких букв, какое значение слова это имеет. Но а, я сейчас зайду немножко с другой стороны. Еще раз, да, значит, «успех» – это что-то такое заряженное энергией, дающее энергию слова Это связано напрямую со, со словом, со, со, со, со, с понятием «успевание», «успеть». Да? И а, если вы сейчас вспомните какие-то ситуации, когда, например, вам а, приходили какие-то идеи О, можно вот это сделать а, Если вы, вот, вот пока идет энергия да, от, от, от этой мысли, вы что-то это делали, у вас все получалось Если вы говорили, ну да, можно сделать, сейчас я подумаю, сейчас я вот завтра сделаю То энергия заканчивалась, то есть бывает много очень событий Я бы даже сказал большинство событий, которые в нашей жизни происходят у них э -э, вот этот, как бы, энергоемкость, энергопотенциал не такой уж большой. Но если вы каждый день совершаете действия, в которых есть успех, то есть когда вы успеваете, вот вам что-то пришло, мы что-то придумали, у вас пошло на это энергии, и вы в это время успели это сделать, то э -э, накапливается КПД вот этого вот э -э, потока успеха, он начинает накапливаться. И соответственно, когда человек э -э, вот эти вот ощущение, приходы, как, какого-то желания, стремления, интереса что-то сделать, эм, почему-то откладывает, то есть вырабатывается в никуда, как бы пропадает вот эта вот энергия, да, которая дается на то или иное. Это может быть элементарное какое-то решение, я не знаю, но вот бывает, что вдруг вы вставите, о, вот это хочется сделать. Ну и у вас наверняка есть опыт, когда вы делали, и когда вы не делали. И вот если вот эти, о, вот сейчас вот это хочется сделать, а сейчас вот это, а сейчас почему-то это не хочется. Да, ну не буду делать, но захотелось сразу сделал. Это то, что мы называем такое поточное состояние и то, что нарабатывает вот эту самую энергию успеха. Так вот, наверное, ключевая базовая штука, которую я сегодня хотела бы проговорить в связи с этим понятием, это то, что само, ну, это слово, помимо прочего, еще является божественным благословением есть разные категории классификации там, да, всяких там высших сил. Ну вот по такой, одной из ведических славянских классификаций, успех – это благословение Бога Рода. А кто хоть немножко изучал эту тему, это сейчас достаточно на слуху, да, то все мы дети, вот когда говорят, что вот мы рабы, нет, мы дети Божьи, да, что мы потомки, ну, Божественных сил что Слово «Бог» тоже очень интересно разобрать Потому что мне кажется, что не всегда Мы правильно, может быть, понимаем, что это такое Поэтому могут возникать Споры разночтения А если посмотреть в суть да, ну, Что такое вот в представлении Бог Но это что-то, нечто, некто Обладающий гораздо большими возможностями, ресурсами, потенциалом, чем обычный человек. Настолько больше, что ну, как будто бы вот, э, обожествляется, что ли, да, то есть как бы другой статус придается, и вот появляется слово Бог, еще поверни, почему-то подкручивается. Ага, да, благодарю. Вот, э, и э, вот то, что мы, знаете, внуки сварожьи даже даже бога там вот есть и и бог род это все вот по кто там есть же вся эта классификация кто за кем в каком порядке воплощался но сейчас эфир не об этом эфир о том что ну вот род можно как божественную поставить рассматривать а можно вообще прагматически да то есть еще раз есть классификация в которой благословение успехов а это есть благословение бога рода род это прежде всего а, наши предки. То, благодаря кому, кому мы живем на земле, а, то, чьим продолжением мы являемся. И а, что такое род? Это наши мамы, папу, бабушки, дедушки и дальше. До, до, до с начала времен, с истока времен. А, родовые потоки бывают разной плотности, разного... А, ну, Цепочка воплощений уходящих, что называется, вглубь веков, она на самом деле не одинаковая у разных родов, сильно не одинаковая, но это тоже не тема сегодняшнего эфира. В прошлом эфире я рассказывала, когда рассказывала про гиперборею Атлантиду, о том, что сейчас продолжается очень серьезный пересмотр, в частности генетиками, вообще всей картинки мироздания, а, уже ни для кого не секрет, что практически любыми способами нас пытались заставить сделать такими Иванами, не помнящими родства, что мы а вчера слезли буквально, там, я не знаю, вылезли из пещеры, или там хвост только что отвалился, да? На самом деле генетически а -р, а код «Р», то есть а русские кодируются кодом «А1Р1», а, то есть это первая мутация, там, А это африканская, э, с, якобы же мы сейчас из, из Африки все с вами, э, все человечество э, появилось. А, и АР это, собственно говоря, мутация, которая привела к появлению русских, да, но э, и есть, была классификация, когда вот этот Р, он стоял в конце цепочки, то есть вот буквально недавняя мутация, то есть вот. А – это нас относит к тому, что все из Африки и мы тоже, а Р – это то, что вот русские, вот, собственно, модификация появилась, уже дальше от них там еще есть ответвление, уже там пошли некоторые тоже мутации. Так вот, на самом деле А и Р – это где-то параллельно, как минимум, да, то есть там да, дальше надо еще изучать, я думаю, что и до этого до всего докопается, вот, что R1 – это русские, которые являются потомками гиперборейцев, пришедшими с Арктиды, да, с севера, и, соответственно, вопрос, скорее всего, там, если мы с цивилизацией, которая пошла от Африки, родственники, то это может быть либо параллельные мутации, кто кого раньше, короче, не очень известно. А, да, а, так вот, а, это я продлину цепочки родовой. У русских цепочка родовая очень длинная, бывает короткая, но еще раз, почему это мы когда-нибудь об этом, может быть, с вами поговорим, и как это, ну вот юридически, чтобы не эзотерически, энергетически, вот я так вижу, я так чувствую, да, вот конкретно на чем основывается а, версия того, кто мы есть по крови, да, потому что это трудно подделать, то есть, ну, обмануть можно, но все-таки в научном мире достаточно много доказательств есть, это исследуется. И в генетике очень интересное открытие постоянно совершаются. Так вот, возвращаемся к успеху. Успех это благословение рода. Значит, дорогие мои, напрямую можно сказать о том, что когда человек находится в родовом потоке, то есть у него есть какая-то связь э, с духами, э, с душами предков. Она может идти даже, знаете, без всяких там каких-то обрядов, посвящений, вот сейчас там какие-то соединения с родом делают. Это штуки полезные. Но если человек живет в традициях родовых, да, вот просто как, как, как завещали там маму, папу, бабушки, дедушки, э, соблюдает какие-то там, не знаю, как нас воспитывали, какие-то закладывали что-то полезное, может быть, что-то неполезное, да, но есть вот общая канва, традиции, которая соблюдается. А это есть продолжение тоже родового потока. Бывают люди, которые, знаете, может, и книжек-то особо не читали, уж я молчу, чтобы на какие-то тренинги ходить, но они находятся в родовом потоке, и у них благословение рода, то есть они не нарушают благословение предков, и поэтому хорошо живут, поэтому у них получается там создавать семьи, зарабатывать деньги, строить дома и так далее. Бывает, что и наоборот, да, вот э, можно много чего там знать, уметь, и по каким-то причинам вот в этот родовой поток не попадать. Так вот, э, смотрите, еще раз, вот это слово само ⁇ успех да, ⁇ это слово, которое заряжает энергией. Если у нас есть э, ощущение вот, этого родового потока, Уважение предков, есть традиции поминания предков, славления предков. Я предлагала вам, например, наговор на воду или благословение пищи, да? то есть когда предки поминаются перед, перед каждым приемом пищи, это тоже есть форма славления. Больше всего сейчас про -про проявлено, я это видела в в направлении вот, индуизма. Там постоянное славление богов, служба богам, ежедневные требы им приносятся, кормление, и славление, уважение предков тоже постоянная, ежедневная практика. Вот. У нас это сейчас есть люди, которые возрождают. Я предлагала вам очень простой вариант, кто не смотрел, посмотрите, есть эфир про благословение пищи, это легко и быстро, вы можете, в принципе, и свою, придумать свой какой-то вариант наговора. Это то, как максимально легкими, ну, ненапряжными какими-то вложениями вот этот поток себе обеспечить. И это поток, вот то, что мы, да, вот этот вкус, слова «успех», благословение рода, нахождение в родовом потоке, вот род же нас не на все благословляет. Вряд ли там, ну, вот есть какие-то деяния, да, которые для рода являются неприемлемыми. Соответственно, благословения на это нет. Человек, когда идет против благословения предков, он выходит из потока. Ему не идет энергия, ему труднее успевать, у него не хватает сил. И наоборот, вот это такое искусство дослушаться да, родителей, сохраняя свой поток, свой путь, свои выборы но при этом не лишая себя вот этой связи родовой, родительского благословения. И что прямо сейчас мы можем сделать с вами для вхождения в этот поток? То есть, ну, этим можно заниматься и более глубоко и эффективно, но это, конечно, не в рамках прямого эфира. Приходите к нам, обращайтесь, будем разбираться, и там есть много чего интересного на эту тему, а прямо сейчас вы можете закрыть глаза, почувствовать за своей спиной маму, папу, за их спинами бабушек, дедушек, за их спинами прабабушек, прадедушек, а за ними прабабушки, дедушки. там такая геометрическая прогрессия, потому что это происходит, да, прям вот увеличение, да, вы один, за двами двое, за двумя четвер, за четвермя восемь, за восьмью шестнадцать, за шестнадцатью тридцать два, потом шестьдесят четыре, потом сто двадцать восемь, да, там уже пошло под триста, сто двадцать восемь это двести пятьдесят шесть, потом это уже почти у нас практически больше, чем пятьсот с чем-то. Вот это всего лишь, да, несколько колен мы сейчас перечислили. это уже, понимаете, это прямые предки, прямые предки. А еще у них были сестры, братья всякие, двоюродные. Это огромное количество прожитых судеб, огромное количество душ. И раз род ваш продолжается, по крайней мере на вас он, вот вы вы родились, да, то значит, вот каждая прожитая жизнь – это есть благословение и благословение. Почему? Потому что все хотят, чтобы дети жили хорошо, а то и лучше, чем жили родители, да, то есть, чтобы, например, если там родитель что-то не получил, чтобы это получился у детей. Это, ну, заложило в нас, это естественно, даже если не идеальные отношения, может быть, где-то были, да, но желание, чтобы у ребенка все было хорошо, оно очень естественно глубинное потребность, желание у каждого человека. Представьте, сколько таких желаний за вашими спинами, вот сейчас вот вы представили, сколько их Почувствуйте это благословение, почувствуйте. Это и есть успех, это вот есть, когда идет энергия на то, чтобы вы успевали, на то, чтобы у вас все получалось, чтобы когда приходят какие-то идеи, какие-то возможности, чтобы вы их реализовывали сразу, как только это пришло. Вот он успех. И это, дорогие мои, мы сейчас с вами затронули, ну, небольшую часть, но очень важную, вот если просто сейчас это впитать и почувствовать, потому что когда вы, если, если раскладывать успех как технологию, знаете, вот там делаешь раз, делаешь два, делаешь три, вот это вот, вот так вот тут продал, это немножко не то. То есть вот этот поток успеха, он или есть, или нет. А есть еще технологии продаж, технологии там, создания, там, маркетинг, там, ну и так далее. Да? Это а, некие прикладные инструменты, причем наверняка вы живые свидетели того, что бывает того, что вот у человека и маркетинг есть, и деньги есть, еще что-то, успеха нет. Или наоборот, непонятно, что откуда взялось, а вроде бы может и вот этого не хватает, и вообще никогда человек особо ничем, а, ничего не изучал, а у него успех есть. Вот а, я в свое время долго думала, почему бывают такие люди, которые особо нигде не учились, особо не сильно умные, особо не высокодуховные а у них все получается. Вот. Скорее всего, вот это, это такие, этот человек как-то вот имеет сильную родовую поддержку, и, скорее всего, он просто успевает, а? он просто делает вот в этом потоке то, что ему приходит сейчас. А этот поток может перекрываться некими придумками искусственными, техническими вот этими костылями, вот да, о том, что такое успех. Вот можно думать, что такое успех, а можно его почувствовать. Поэтому, а, дабы не быть слишком многословной, я сегодня намереваюсь сделать прям такой емкий, короткий и полезный эфир, поэтому мы сейчас будем заканчивать. Еще раз почувствуйте за спиной родовой поток. Ощутите любовь и благословение душ, которые.. А, Прожили когда-то свою жизнь, передали эстафету жизни, передали это благословение вам. А ощутите, пусть зарядитесь этой энергией, вот этим успехом, этим благословением, родовым благословением этой силы. Наполнитесь, насколько вот сейчас у вас получится. И постарайтесь понаблюдать за собой, вот когда приходит желание что-то сделать. вот Ну вот посмотрели, раз вы посмотрели этот эфир, да, какая-то зарядка у вас там на день, на сегодня, на завтра. Вот что-то пришло в голову сделать, сделайте сразу. Попробуйте вот это ощущение успеха. Это несложно. Там нет никаких а, таких, знаете, героических действий. Это просто вот это вот успевание, попадание в поток. Попрактикуйте. Вы наверняка все это умеете. Просто мы сейчас немножко посмотрели в эту сторону, чуть а, глубже, а, может быть, получилось в это войти, почувствовать, остановиться, да, и направить на это внимание. Желаю вам успеха. С вами была Людмила Осипова. Всего доброго, до новых встреч. Пока.